Это сказка про то, как ловкий, сильный и хитрый колдуна обманули. Так вот, с вами славный сказочник дядя Лёша и белка Форест. Если вы хотите узнать, что было дальше с ловким, сильным и хитрым, то слушайте. Настало юношам ловкому, сильному и хитрому время жениться. Отправил их старый отец искать тевест в далеких далях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 что-то происходило. Вот об одной из тропинок, по которой они шли, я и хочу рассказать. Было это так. Шли ловки сильный и хитрый по темному лесу, по тропке. Питались они и грибами, и ягодами, и корешками, что в лесу росли. Привела их тропинка к старой избе. Из трубы черный дым валит. Видно, в избе жизнь кипит. Решили братья зайти в избу. Да и поинтересоваться, кто тут хозяйничает и куда им дальше путь-дорогу держать. Зашли они в избу, а там их встречает здоровый мужик. Руки у мужика, как у богатыря. В центре избы на ковальне стоит, а рядом молот лежит, а в печи железные пруты греются. Сразу видно, что попали в ловкий, сильный и хитрый к кузнецу. Здравствуйте, путники молодые, ой, красавцы удалые. Садитесь покушать, садитесь меня послушать. «Давно не было у меня гостей, давно не знавал я вестей, что в мире творится, что людьми говорится». Усадил кузнец спутников молодых за стол, накормил, напоил и в сарае на улице спать ложил, а сам постоянно выведывал у них, откуда идут, куда идут, кто такие. А братья ему отвечали, «Идем в далекие дали, Мне место искать, идем из дальних краев, идем быстро» чтобы домой побыстрее вернуться, чтобы родителям помогать. Уснули братья, а кузнец ночью не спит. Ворочается. Было у кузнеца как раз три дочери, и замуж никто их не брал. Были они страшненькие. Одна была косая, другая хромая, а третья турная. Дочери из дома уехали как раз этим утром и должны были вернуться ночью обратно с базара, где продавали отцовские вещи из домашней кузницы. Ворочается кузнец, а дочерей все нет и нет. Сосватать захотел он дочек спутниками, и здоровые, и красивые, и рассудительные юноши. Не смыкал глаз кузнец ни на минутку. Дождался дочерей кузнец и повел их в сарай. Поглядеть, какие молодцы у него остановились и заночевали. Если понравится юноше его дочкам, то нужно будет их любой ценой задержать и заставить жениться. Поглядели дочери на путников, приглянулись они им. Тогда уважил кузнец каждую дочь с одним из путников. Составил уснуть, а сам пошел в избу, растопил печь, нагрел пруд, взял в руки маленький молот, достал пруд из печи, положил на наковальню и начал ковать козни. Кузнец сковал козни против ловкого, против сильного и против хитрого. Да вот беда! Не сказали путники ему своих имен, поэтому козни получились безымянные, некачественные и хрупкие. В сарае, где спали братья, было тихо. Уснули и дочери кузнеца, а как только уснула последняя дурная, что спала рядом с хитрым, хитрый открыл глаза. Не спал хитрый, а только глаза закрыл, и притворился спящим. Встал он с сена, тихо подобрался к избе и начал смотреть, что кузнец делает. А кузнец колдует, козни кует. Тихо, тихо, чтобы никого не разбудить. Вернулся хитрый быстро назад. Разбудил братьев и сказал, что нужно бежать. Побежали братья от кузнеца-колдуна по тропинке. Да поздно было. Приводила их тропинка обратно к избе. Заколдовал их кузнец, что делать, тогда хитрый и говорит. Давайте прикинемся, что ничего не знаем, что козни подействовали, а сами завтра найдем метод, как их разрушить. Сказано, сделано. Вернулись братья в сарай, легли как лежали, закрыли глаза и так пролежали до утра с закрытыми глазами. Утром кузнец пришел в сарай, разбудил спящих и начал кричать. «Ах, вы такие сякие! Я вас кормил, напоил, спать уложил, а вы моих дочерей!» А хитрый ему и говорит. «Ты нас накормил, накормил, напоил, напоил, спать уложил, уложил. А разве ты забыл, что нас еще и женил?» Кузнец застыл и подумал. «Это я их правда женил? Или так козни подействовали?» А хитрый продолжал. А сегодня ты нам обещал медовухи налить, второй свадебный день отыграть. Я обещал, бурчал кузнец. Конечно, говорил хитрый. Так у меня сегодня меда нет, надо влезать идти, Говорил кузнец. Так мы и сами сходим. Говорил хитрый. Хорошо, но с женами. Говорил кузнец. Конечно с женами, а как иначе? Говорил хитрый. Кузнец видит, что колдовство подействовало, сам радуется про себя. Путники на внешность хорошие, но доверчивые, любым козням поддаются. Ушел он к себе в избу, а хитрый, сильный и ловкий с дочками кузнеца-колдуна за медом пошли. Недолго они мед искали, неподалеку было огромное дупло с пчелами, тут хитрый и говорит сильному. Сильный стукнул по дереву. Дерево закачалось, пчелы разозлились, повлетались с дупла и начали жалить всех без разбору. Дочки кузнеца, как увидели пчел, разбежались кто куда. Тут Хитрый и говорит Ловкому, «Полезай на дерево и вытащи побольше меда». Ловкий быстро залез на дерево и вытащил из дупла мед. «А теперь нужно обмазаться медом», – сказал Хитрый. Братья обмазались медом, пчелы, учуяв мед, налетели на братьев со всего леса, лапками прилипли к меду, крылышками захлопали и подняли братьев в небо. Ветром братьев сдуло за избу и реку, там пчелы устали и медленно опустили братьев на землю. Ловкий, сильный и хитрый вымылись в реке, за рекой колдовство не действовало, и как только кузнец узнал, что женихи сбежали от его дочерей, он кинулся их догонять. Но увидев путников за речкой, понял, что уже не сможет их задержать. Тогда он разгневался и крикнул. «Как же вы меня обманули? Как же теперь мои дочери? Так останутся без бужей?» Из-за реки хитрый крикнул кузнецу. «Вот мой совет. Нужно использовать пчелиный яд. Косую пчела должна ужалить правый глаз, когда она не будет косой. Хромую нужно зажать между деревьев. И дать пчеле ужалить ее в ногу, она взбракнется, нога на место и вставится. А дурную нужно пчеле ужалить в обе щеки, и станет она умной и прекрасной. Крикнул Хитрый. Братья скрылись, а кузнец так и сделал. Нашел в лесу пчел, принес пчел домой, ужалили пчелы туда, куда сказал Хитрый, и через две недели дочери у кузнеца стали завидными красавицами. А на третьей неделе проходил по тропе добрый молодец. Увидел он в лесу старшую дочь кузнеца, познакомился и сразу свататься пошел. Выдал кузнец старшую дочь замуж. На четвертой неделе по тропе шел еще добрый молодец. Увидел он в лесу среднюю дочь кузнеца, познакомился и сразу свататься пошел. Выдал кузнец среднюю дочь замуж. Прошла еще неделя. Осталось у кузнеца младшая дочка, но не хотел кузнец ее замуж отдавать первому встречному, расцвела она во всей девичьей красе. Жалко было отцу отдавать младшую простолюдину, она заслужила большего. Из дома он ее не выпускал никуда, а сам бродил по тропам и лесам, по деревням и селам, достойного мужа искал. Да только вернулся кузнец в один день домой, и увидел он у своей избы сорок одного вороного коня. И два белых коня, а рядом незнакомых людей. Все, как на подбор, рослые, сильные. Мечи, луки и стрелы у них при себе. «Это охотники!» Испугался кузнец за дочь. Схватил свой запасной молот, что на улице лежал. Побежал к избе. Замахнулся. Но тут его остановил самый большой, 41 первый богатырь, что из-за первого коня вышел. Да, ты говоришь, Не видишь?» Сам государь к тебе приехал. Причешись, соберись и государа поклонись. Вырвал богатырю кузнеца молот из рук. Причесался кузнец, собрался кузнец. В избу вошел и поклонился кузнец до самого пола. Твоя дочь, говорил государь. Моя, отвечал кузнец, не разгибая спины. Жены отдашь, говорил государь. «Так ты же старый, батюшка-государь», – отвечал кузнец, не разгибая спины. «Да не мне, дурья твоя голова, сыну моему!» – говорил государь. Поднял голову кузнец. И увидел он перед собой юношу красоты неописуемой. Здорового детину, руки рабочие, голова светлая, весь в отца. «Соглашайся, папенька», – говорила младшая дочка. Выдал кузнец и младшую дочь замуж за царевича. Прав оказался хитрый, помог пчелиный яд. Простил кузнец трех братьев, что победили его колдовские козни. Взял он эти козни, засунул в печь, раскалил. И сковал кузнец-колдун из козней три волшебные подковы и приказал летучим мышам немедленно доставить эти амулеты братьям. Ловкому, сильному и хитрому. В благодарность за помощь. А ловкий, сильный и хитрый тем временем слонялись по миру. Если хотите узнать, что с ними было дальше, и помогли ли им подковы, и что эти подковы могли делать, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить продолжение. И обязательно включите колокольчик, напоминалку. Как вы думаете, как выглядят козни? Присылайте свои рисунки. Так вот. С вами был славный сказочник дядя Лёша и лесная белка Форест. Читайте описание под видео. Пока!